Здорово, аудитория! С утра я был вынужден немножко пригубить И тем самым тема следующего видео была уже предрешена Это будет настойка водочная на сырокопченом беконе Это будет новые открытия для ваших мозгов и рецепторов Я думаю, это будет бомба Что нам понадобится для видосика? Трехлитровая банка Не обязательно, просто мне в ней будет удобно Потом поймете почему Батчила или сырокопченый бекон. Сразу говорю, покупайте подороже, тем будет лучше. Процесс приготовления достаточно очень прост и незамыслова. То есть берем нашу вачилу и переливаем ее в банку. Водку берите нормальную, чтобы потом с утра не болеть. Не обязательно брать дорогую. Выливаем все. Дальше мы берем и обжариваем бекон. Ставим сковороду раскаляться, Масла мы не добавляем. Почему? Потому что бекон сам по себе жирный и растет свое сало, сам в нем и Нарезаем его на такие вот кусочки. Раскалилась наша сковорода, бросаем туда бекон. Старайтесь бросать, чтобы каждые пластинки были отдельно. Хорошенько его обжариваем. Я думаю, все хорошо, прекрасно обжарилось. Выключаем наш огонь, маленько дадим остыть и продолжаем. Наш бекон подостыл. Делаем такие движения, чтобы лишнее масло не закинуть в банку нашу. Мы бекон поднимаем наверх, сковородкой нагибаем, чтобы масло все слилось вниз. И закидываем наши шкварки, свиноту в эту банку. Я надеюсь, вы поняли, почему я взял банку, либо просто какой-нибудь тару с широким горлом. чтобы просто-напросто это было все гораздо удобнее, чем бутылку засовывать. Да и назад это все оттуда не достанешь. Вот и все. Процесс запущен, и он необратим. Оставляем нашу настоечку отдыхать. Ну а дальше вернемся через 3 суток, посмотрим, что из этого выйдет. Вторая часть нашей, нашего приключенческого э, сериала «Настойка водки на беконе». Настойка у нас стояла 4 дня. Да, у меня огромная силы воли. Теперь ее нужно будет процедить. И в дальнейшем еще будут какие-то телодвижения, которые я вам расскажу и объясню. Так, финишируем нашу настойку. Для этого нам понадобится воронка, мелкая ситечка. Можете взять марлю, можете взять какой нибудь вафельное полотенце. Главное, что процедить ее. Друшлаг и кастрюля Ну естественно пузыречек Какой найдете, такой берите Для начала вылим всю нашу настойку в друшлаг Которую естественно помещаем в кастрюлю Задача его сделать Именно то, что Весь бекон остался в нем То есть мы сейчас Отделяем водку от бекона Берем Выливаем наше сие зелье В друшлаг как учил, как учил, ни капли врагу. Как вы видите, крупные куски бекона и жира мы удалили. Теперь займемся вот этим мелким отребием. Ставим зелье в морозилку до полного замерзания жира. Итак, теперь процеживаем до конца в мелкое сито, либо марлю, либо какое-нибудь полотенце вафельное. Но обязательно, чтобы ячейка была очень мелкая, чтобы ничего не, проско... не проскочило. Погнали. У -у -у. Да. Отходов, которые нам не нужны, здесь много. Готово. Вот закончили мы наш процесс приготовления настойки на беконе. Я ее перелил для наглядности, так скажем. бутылку, короче, поменьше просто-напросто из того, чтобы вы видели, какая она получилась. В самом начале я ее переливал в литровую бутылку, все сделал намеренно для того, чтобы вы видели, сколько грамм примерно уйдет э, после того, как она насто, настоится, вы ее процедите. Опять же, я говорил, что где-то что-то там останется, там, где-то что-то бекон, допустим, возможно, возьмет, ну 100% чуть чуть да возьмет, э, что-то останется в, в процессе процеживания там на тряпках, не на тряпках. То есть в любом случае чуть-чуть потерять грам грамм 200 максимум из литра, я так думаю. Ничего страшного, все нормально. Ну и во-вторых, я это сделал для того, чтобы вы видели, какой у меня получился цвет. Цвет у меня получился такой, относительно, ну более оранжевый, светло-оранжевый, э, нежели желтый. Э, по поводу осадка, Оса... остаточный осадок чуть-чуть имеется, но он практически не заметен как в любой настойке, то есть, если вы даже делаете настойку на ягодах, на любых, да, э, в какой-то доле все равно чуть-чуть осадок там останется, как ни крути. Но он ни в коем случае вам не помешает ее употреблять. Так что, ребят, я думаю, она удалась. Сейчас еще в конце ее попробуем и скажу точно. Ну что, момент истины. Хотел бы сказать тост. Тост за вас, подписчики и гости нашего канала. Чтобы то, что мы делаем, вам нравилось, и это у вас получалось. И вы были довольны. За вас. Водка солененькая. Есть вкус этого копченого бекона. Сразу говорю, что ничего-то там феерическое. Но... но она поменялась. Она поменялась в лучшую сторону. В необычную сторону. Попробуйте сделать Хочу сделать, добавить один штрих Это будет красный перчик Вот почему такое ощущение, что вот именно должна перцовка Вот с таким вкусом Так что если вам понравилось видео, ставьте лайки Подписывайтесь на канал, зовите друзей Мам, теть, бабушек, дедушек, всех зовите Мы должны как зараза распространяться в хорошем смысле этого слова. Есть вообще такой смысл? Не суть. Вот, э, пишите обязательно комментарии, э, пробовали вы, не пробовали какой нибудь из наших блюд. И обязательно колокольчик, э, чтобы просто эти шедевры не пропустили. Всем до новых встреч, пока! А, нормально, стоечка получилась, еще надо вкатить.